Представляем вам высокие грядки из ДПК марки Холсхоф. Современное решение, вписывающееся в ландшафтный дизайн даже самого изысканного сада. Посмотрите на внешний эстетичный вид. Доска не выцветает на солнце, не гниет, не требует какого-либо то либо ухода. Она достаточно прочная, надежная и долговечная. Органические отходы, листва, опилки, испорченный урожай под слоем грунта создают питательную почву для роста растений. Благодаря полой структуре досок они обладают еще одной полезной функцией – сохранением тепла, выделяющегося при гниении. Именно поэтому их называют еще теплыми грядками. Хольцхоф – это максимальная польза для ваших растений, забота об экологии и облегчение вашего труда. Теперь ваша грядка, клумба или цветник будут выглядеть достойно.